суток вы с любовью из моего домика в деревне вот и настало время подобрать те сорта помидор которые вы хотите посадить в 2019 году может пригодятся вам мои советы и мои выбранные сорта помидор которые я вам предложу посмотрите может быть что-то вы подберете для себя может быть об этих сортах помидор вы еще не слышали я свои помидоры подбираю по принципу, то, что они низкорослые. Храню я их в органайзере, вот я вам показываю сейчас. Мне очень нравится такой способ хранения. Это фотоальбомы, я вкладываю туда пакетики. Все это наглядно очень видно, удивительно хорошо, мне нравится. Что ж, давайте начнем. Я посадила, уже сейчас посадила 14 января томат горшечный красный. Это раннеспелый и супер низкий томат. Рекомендуется для выращивания как в открытом грунте, так и в горшочную, как горшочную, горшечную культуру. Плоды маленькие, а округлой формы, слегка вытянутые. Розово-красные. Я беру огородное изобилие уже много раз. Это в фирме Огородный поиск и огородное изобилие. Томат а, ранний. Это урожайный ранний сорт универсального использования. Для открытого грунта. Период от вхожести до начала созревания 95-110 дней. Растения низкорослые, высотой 35-65 см. Плоды округлые, гладкие, красные. Масса 85-100 см. Вкусовые качества отличные. Используются в свежем виде и для консервирования. Также огородное изобилие это любимец Подмосковья. Отличный вкус для открытого грунта. Скороспелый сорт. Период от схожести до созревания 80-82 дня. Растение невысокое, 25-30 сантиметров. Плот округлой формы, гладкий, плотный. В завязи и в кисти по 5-8 плотов. Не трескаются, не осыпаются. Колобок тоже фирмы Поиск. Салатный и можно использовать для консервирования. Для открытого грунта, раннеспелый. Период схожести от начала созревания 90-105 дней. Растение высотой 45-55 сантиметров. Плод округлый, гладкий. Масса плода 48-63 грамма. Вкусовые качества свежих плодов отличные. «Москвич» – это очень проверенный сорт. И это раннеспелый. Период всходов до начала созревания 90-105 дней. Растение штабельное, низкорослое, 30-45 сантиметров. не требует посынкования. Плоды округлые, округлоплоские, гладкие, красные, массой 80-100 граммов. Вкусовые качества отличные. Сорт дюймовочка для пленочных теплиц и защищенного грунта. Ранний спелый сорт. Период от сходов до начала плодоношения 90-95 дней. Растение высокое, высокорослое. До полутора метров. Требует подвязки. Кисти хорошо выполнены. В кисти по 15 плодов. Массы 15-20 граммов. Рекомендуется для употребления свежим виде. Очень урожайный сорт. Я его сажала очень довольна. Томат Ракета. Это средний ранний сорт. От сходов до плодоношения 110-120 дней. Для открытого грунта и защищенного также грунта. Урожайность высокая. От 6 до 7 килограммов с метра квадратного растение детерминатная высота 30-40 сантиметров плоды массы 35-65 грамм плотные транспортабельные, вкус отличный мякоть сочная сладкая Томаты томат идеально подходят для консервирования томат розовый мед это новый сорт Западносибирской селекции с особо крупными плодами медового вкуса растение детерминатная Слаборослые, высотой 60-70 сантиметров. <плоды>, Плоды усеченные, сердцевидной формы, насыщенного розового цвета. Пригодны для употребления в свежем воде, в домашней кулинарии и для рыночных продаж. Очень красивые. Томат хурма. Отличный салатный сорт для теплиц и открытого грунта. Среднеспелый. Растение детерминатное, высотой 70-100 сантиметров. Плоды крупные, массой 240-300 граммов. Мякоть сладкая, с пониженным содержанием органических кислот. С высоким содержанием, содержанием каротина. Рекомендуется для диетического питания. Северенок. Один из самых скороспелых гибридов для открытого грунта и временных пленочных укрытий. Первые плоды созревают уже на 85-90 дней после всходов. Плоды мясистые, масса 110-130 граммов, для свежего потребления и цельноплодного консервирования. Вкус отличный. Томат лабрадор, ранний. Растение детерминантное. куст высотой около 50-70 сантиметров. Можно выращивать без пансонкования. Плоды плоскоокруглые, мясистые, многокамерные, красного цвета. Масса 80-150 граммов. Вкусное плодоношение продолжительное. Один из моих любимых сортов это Любаша. Гибрид ультрарадный, детерминантный, От сходов до сбора первых плодов 80-85 дней. Первые соцветия закладываются под пятым-шестым листом. Плоды округлые, плоские, плотные, ярко-красного цвета. Отличается дружным плодоношением, устойчив к растрескиванию и вершины гнили плодов. Томат персиковый, это ранний спелый, растение вот высотой 2 метра, плоды округлые, 60-100 граммов, на кисти по 3-4 штуки. нежно персикового цвет, цвета, с опушинкой, легко снимающейся кожицей. Невероятно нежного томатного вкуса, с фруктовыми оттенками, особенно если употреблять без кожицы. Урожайность средняя, но плодоношение продолжительное. Еще один сорт томата, это Супер Рома. Я его приобрела, этот томат, в Голландии. Но он у нас имеется в продаже, так что вы можете его здесь приобрести. Это среднеспелый сорт томата, сорт для открытого грунта. Плоды сливовидной массы 60-100 граммов. легкость плодов отличная, высота кустов до 0,8 метров. Претензий к этому сорту нет, поэтому... Можно приобрести этот томат. Томат монгольский карлик. Это супер детерминантный сорт. Высота 15-20 сантиметров. Он распластывается, лежит по земле. Плодов очень много. Я его сажала на удивление. Но это не пакетированные томаты. То есть они не пакетируются, не продаются в магазине. Передаются из рук в руки. Подвязки этот томат вообще не требуют. Плоднажение наступает в конце июня и до Прям до сентября весь сентябрь, до, до заморовского. С каждого куста можно собрать по 10 килограмм томатов. И это очень вкусный сорт. Поэтому могу сказать однозначно, если вы посадите томат монгольский карлик, вы не проиграете. И черный ананас. Один из томатов темных. Это крупноплодный, урожайный, необыкновенно вкусный и очень красивый овощ. Служит просто настоящим украшением для сада. Кост с неограниченным ростом. Это очень высокорослый томат. Сорт раннеспелый. Плоды созревают на 85-90 день после, плодонош... после проращивания. Так что вот это все мои томаты, которые я собираюсь сажать. Сажайте вместе со мной. Будем делиться информацией, у кого какие урожаи. Сажайте высоких вам урожаев. Вы были с любовью из моего домика в деревне».